Уважаемые любители лёдных видов спорта, а у нас Новый Год. Поехали. Итак, Дед Мороз Волк. <реклёвший> <реклёвший> Ой. <реклёвший> <реклёвший> И вот когда буду перевернут вот в таком положении, вытягиваю номерочек. Ой, <реклёвший> лезет. А -а -а. И вот планер свалился но мордой в землю, очень страшно. Очень страшно. Вот я оп. <связывая> Класс. ха Опа! У -у -у! Номер два! А? Тянем! Есть! Егу! Вытянуло! Шесть! 1! Ага! Есть. Ура! Макс, называй какой! Макся! Макся! Номерочек! Один. Один. О, а ты, ты знал? Логи ее! Скорее! Скорее! <связывая> Скорее. Сейчас, сейчас, сейчас! Четыре! Четыре! цыпа, цыпа! цыпа. Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта! Вы удивитесь, почему такой антураж? Так у нас Новый год. Но шутка, даже в Провансе на Новый год так тепло не бывает. Но мы сегодня снимаем новогодний ролик по поводу дарения подарков. Вот эта кружка, я думаю, что кто-то в Санкт-Петербурге из клуба Skystream улыбнется сейчас, потому что э, как-то я был у них в гостях, и идея была такая, Деду Морозу в мешок складывали, каждый сложил что-нибудь такое вот, ну такое хорошее что-то. И потом э, каждому вытягивали. То есть ты мог, в принципе, даже себе подарок подарить, но, как правило, не попадало. И вот и, э, кладут руку в этот мешок Дед Мороз, а им был у нас лозовой Артем я думаю, ну что вот вот мне жизни не хватает, вот чего мне хочется. Я думаю, Вот бы мне кружку большую, я люблю часть из огромной кружки пить. И вот представляете, мне подарили вот такую кружку. Вот это была прям такая случайность, и я весь Новый год радовался, как ребенок. Поэтому мы сейчас, какая у нас идея? А может озвучите идею? Да, Глубко могу озвучить. Мы. Могу озвучить идею. Знаете? У нас есть, да, у нас есть интернет-сообщество: полтора десятка девочек. Дружим мы уже, кроме как по интернету, мы даже дружим с семьями, друг друга знаем все, ну, очно-заочно, кого как, в общем, неважно. А так как хочется подарить подарок удивить человека на Новый год или на 8 марта, мы придумали такую идею, что каждый дарит кому-то одному. Но вот этот один решает вопрос: жеребьевка. Значит, Мы вытягиваем, кто-то один, конечно, знает всю интригу, вот, но все остальные не знают, и каждый человек знает только того, кому он дарит подарок. Это очень интересно получить сюрприз и приятное настроение. Я думаю, компанию за 11 человек нужно может, сможете найти, поэтому прямо в этот момент выясняйте компанию, не смотрите дальше видео и набирайте э, 11 человек, делайте список и потом по номерам пойдем дальше, кто кому чего. И в этом случае все получают по подарку, никто не знает от кого. И это классно, мне кажется. GPS. Генератором случайных чисел в этом случае являюсь, по сути, я как выбирающий вот эти, ну, дающий шанс кому-то выбрать номерок. И первый способ это петух. Как ой, это выглядит? Ну-ка, вот это вот, здесь лежит сыр. И номерочки. Вот. Наши куры едят сыр. И номерочки. Оп. Вот как есть. Как есть Петух сыр. Там тоже. Сверху на бумажке сыр, чтобы они бумажки не были. И кто же весь сыр? Сыр, сыр. О, есть! Yes! Лови ее! Yes! Лови ее! Yes! <ролосить> <ролосить> Лови ее! Скорее, скорее! Do do? Где, где? Куда побежала? Вон она нет. Вон. Yes, Их <ролосить> белые, yes, yes. все белые перепутались. Туся, где Альфа? Ой! Не, она, наверное, бросила! Главное не убиться теперь. Нету? Набира нету. Вот вам, друзья, и контент огонь. Вон он, вон он, можно Вот, наберок, есть, вот можно Ну-ка, ну друзья. На бирок. Номер... Оп, номер. Сейчас, сейчас, сейчас. Четыре. Четыре. эй ге ге ге Так, ну отлично. Первый, первый блинникован. Мы прибыли на аэродром. Э, на наш прекрасный аэродром Аспермонт. И сейчас будем готовить к полету нашу принцессу, расчехлять планер. И пока мы расчехляем, из нашей волшебной кружки вытягивает номерок Макс. Макс имеет полное право, потому что он тоже Дед Мороз. И он летал на этом планере. Настоящий летучий Макс. Ну-ка, Макс, достань номерочек. И дай тете Свете. Оп. Ну-ка. Опа. Или ты сам посмотришь, сам какой показывай. номер. какой номер. Вот. Скажи. Номер 8. Да? Скажи 8. Макс, скажи 8. Скажи, восемь. У нас 8. следующий вариант. Сдувание бумажки дроном. Дроны FPV, запускать его здесь нельзя на территории аэродрома, но я спросил разрешение, сейчас в ближайшее время никто не взлетает, у нас рация на частоте аэродрома, летать мы высоко не будем, в общем, все хорошо. Так, заработала ли эта штука? Так, Так, Максим, показывай, какая бумажка была Макс, посмотри, какая бумажка Дальше всех от э -э... Стой, стой, стой, стой, стой, стой Макс, отлично Дед Мороз дрон выдал бумажку с номером 10 Я поясню вообще, в чем суть-то Получается, что четвертый номер Дарит подарок номеру восьмому, восьмой дарит подарок десятому, но никто этого не знает. Я, по сути, сейчас вместе с дроном и со всеми этими пирогами генератор случайных чисел, и Макс тоже. Я хочу делать упавшие. Хорошо. Мы продолжаем, друзья, и следующий номерочек будут вытягивать наши славные друзья пилоты. take one number from Really? Yeah. What? новом году lottery. Yeah. No, not, not, not this. Piece of paper. Yeah. And only one. Just one. Yeah. And show what's five. Number пять. Thank you very much. Have a good fly. Друзья. гей, Merry Christmas. С Новым годом! Я не знаю, как это будет, можно и упасть. Но у нас же новогоднее. Это самое шоу. Оно же должно быть веселым. Если я даже и упаду, я это сделаю ради контента огня. Юху! Ю! -ху! Ю -ху! И погнали! Попытаемся! Оп! Главное мне у нее убраться сейчас на асфальте, а то будут одни кровавые крошечки! Ой! Видите, друзья, если высокая скорость, колесо делает вот такой воблер, может дрым-дрым-дрым. И представляете, потом по этому асфальту ехать. Не хочу я так, не люблю я так ездить. Ну вот, взлетели ребята. Фу, я... Самое главное, что хочу сказать тем, кто планирует кататься на моноколесе, не ездите быстро, друзья. Моноколесо для этого не создано, то есть, оптимально... Ну, оно, конечно, может навалить, но... Вы фактически являетесь организмом, который передвигается в пространстве, и тормозит все участки планеты, будет он самостоятельно. И ладно, если на травку, это не больно, на травку я падал, я падал и на асфальт, и на асфальте очень больно, уж поверьте, вот эти все лапы стесываются, конечно, нужна полная защита, а если вы, например, в булочку за хлебушком, как чаще всего бывает, поехали без защиты, то едьте медленно, вот как я сейчас, там километров 10-15 в час, иначе это будет очень больно и очень глупо. Следующий номерочек вытягивает моя жена Туся. Туся, ты готова? Да. Оп. Снегурочка. Да, Снегурочка. Она летала на этом плане, с Максом вместе. Подожди, Туся, не вытягивай. Макс? Макс летал, правда, не в передней кабине, летала в задней кабине. Вместе с мамой они летали. Вот здесь сидел. У нас была спецподвеска и так далее. На мне был парашют, пристег... Макс был пристегнут ко мне. И, и мы оба были в парашюте. Итак, Туся, вытягивай номерочек. Я когда Реми подъезжал, даже на вспоминании. Вот, вот, У Туси это... первый спортивный разряд по планерному как спорту, если что. Она может и полететь. Ну и на штука. Инструкторском... Макс, называй какой? Макся! Макся, номерочек. Один. Один. О, а ты, ты знал? Нет, он увидел, увидел. Как он, он, увидел? он видел? Я проносил вот так, он еще не мог видеть. Да? Один? Друзья, это вообще чудеса. Ну, вы видели, все на камере есть. Вот давайте, я даже сейчас не буду комментировать. Мне кажется, Макс сказал раньше, чем увидел этот номерок. А мы, это Чудеская честная творения. лотерея. Смешно? Ну, друзья, ну согласитесь, веселая история. На нас э, наши французские друзья смотрят и ржут, как кони, потому что... Ну прикольно, Новый год а в, в октябре месяце начать отмечать. Но ну, мы можем. <laughs> потому тоже мы можем. А сейчас следующий номерочек. Наш пилот-буксировщик Арми. Арми. Попробуй взять номер. О, нравится. Oh, nice. Оп. 11. 11. Ага! победитель. Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Ага! Самый лучший. The best pilot! Yeah. Очень хороший пилот. Летает на планере, на параплане, на самолете. Просто конь-огонь. Бомба. Это мой друг на самолетике в Пальке. Сейчас он развернется. Аккуратно прорывил. Максимум хочет использовать дистанцию взлетной с асфальта. Выкатывается на асфальт. И сейчас даст газку. Ну-ка, ну-ка давай, кто быстрее Ух, какой ветер Шик, поднял, хвостик Смотрим, до конца полосы оторвется Оп, валя, Летит уже, друзья Видите, какой красавчик ну что, готово? Да Поехали От винта И мы готовимся к взлету за самолетом а почему мы, друзья, взлетаем за самолетом? Потому что у нас Регламент на двигатель не выполнен И мы взлетаем, на всякий случай, за самолетом. Докладывает Покатились Огреняет нас выдаем газку Разгоняемся по полосе Я перевожу закрылок По мере роста скорости Во взлетное положение 6 И отрываюсь в самом конце асфальта Опа! Изумительный взлет! Это намного намного удобнее, чем скакать по кочкам, по аэродрому. Стоит всего лишь на 10 евро дороже, а удовольствие на все 100. И безопасность. А сейчас мы запишем в воздухе, как мы э, достаем на петле, например, э, номерочек. Но я не буду рассказывать, не буду вам интригу, так сказать, убирать. Мы просто возьмем и начнем. Смотрите, как будет весело. Свет, ты готова? Отлично. Для набора высоты мы использовали ветер. Как вы видите, горный склон, в него упирался набегающий воздушный поток, отбрасывал его вверх, мы за счет этого явления поднялись повыше. Значит, где лежат номерочки? Вот номерочки лежат в кружке. Вот линия с моих глаз вот так идет. Так что не вижу я этих номерочков. Ну, Но вы понимаете, да, что иначе смысла не было в этом мероприятии. Все на доверии и на честности. Внимательно осматриваю воздушное пространство. У нас высоты не так много, поэтому... Много петель крутить не получится. Итак, закрыл представляю переставляю на 3. Готово? Да. Выполняем разгон. Мне надо набрать скорость 220 км в час, чтобы петля получилась с положительной перегрузкой. Так, отбой. <звы> нет, нет, нет, нет, не получится. У нас населенный пункт под нами. Не получается. Да, <звы> я не хочу, чтобы местные жители потом сказали, что над ними авиаторы петли крутят. Поэтому мы уходим куда-то подальше на лес, друзья. Это интрига. Вы видите все в реальном времени. Я максимально сконцентрирован, чтобы не накосячить. Ответственность то какая? Новый год, да? Все. Ответственность большая. Все. Пальки вижу, который с нами летал. Все у нас. Да, свободный airspace. Набираем скорость сейчас 220 км в час. И я даю ручку на себя. Сейчас даю положительную перегрузку. И вот когда буду перевернут вот в таком положении, вытягиваю номерочек. Ой, не лезет. Опа! На себя сдаю свою положительную перегрузку, и вот когда буду перевернут, вот в таком положении вытягиваю номерочек. Ой, не везет Опа! Номер 9. Оп! Уронил я номер 9. Неважно. Друзья, мы возвращаемся к складу Нам нужно набрать высоту, потому что больше мы э, мне нужен зазор между землей. Ну, мы же топим за безопасность. Петля. Самая, наверное, простейшая фигура высшего пилотажа. Но даже когда я делаю, все-таки нужен запас высоты, мало где накосячишь. Как видите, я делаю на положительной перегрузке. верхней точке, когда мы перевернуты вниз головой, номерочки не посыпались. И если налить воду в этот стакан, в эту мою замечательную кружку, то она тоже, в общем-то, никуда не выльется. Но нам нужна высота. Как вы видите, мы опустились ниже склона. И сейчас начнем набор этой высоты медленно но уверенно я передаю управление светлане она начинает набор высоты заодно так сказать учится у нас не только ролик новогодний но еще и обучающий собственно это светланина идея с вот этой лотереей мы вчера как-то вот ехали домой заехали в магазин купили там кучу всего вкусного и по дороге назад в общем под все это вкусное придумали вот такую штуку, мне кажется, отличная идея, Не только немножко жарко, друзья, это не, не, не новый год, это октябрь месяц во Франции, здесь все-таки тепло, я летаю, как вы видите, я всегда летаю в шортах, и сейчас я тоже в шортах, поэтому это хоть как-то, я потею через ноги, кстати, реальность, работаем, и следующий у нас номерочек вытащит цвета тоже на мертвой петле, Света набрала высоту 1750 метров, более чем достаточную для вот этого мероприятия. Я передаю кружечку, держи, аккуратно, Держу. это моя кружка, только не разбей, это же самый Держу. главный подарок. Я сейчас смотрю, как я тебя буду снимать. Сейчас, сейчас я перемешиваю. Погнали. Скорость 200. Скорость 220. Я Готовились? Да. Тянем! Есть! Юху! Вытянуло! Шесть! А номер шесть, друзья! С Новым блоком! Ю! -у! Как у тебя ощущения? Супер! Друзья, света-то, да, конечно, еще летать не умеет, но к этому стремиться, посмотрите. Влево плавно, чтобы склон не врезаться. И кружку мне передавай. Давай, кружку передавай. Так, спокойно, спокойно. Есть? Оп. Есть. Все. Делай левый разворот. Левый. Да. Отлично. Видите, друзья, занятия происходят в усложненной обстановке. Курсанты рулят. Видите, еще занимаются там всякими вещами, как кружки всякие там и так далее. Эх! На себя немножко не надо, так быстро. Я сейчас переставлю закрыть на 4. И вдоль набираю высоту снова. У меня еще идея есть. Еще идея? Да, только от себя ручку, а то мы сейчас до следующей петлю пойдем. Мне кажется, совершенно замечательная новогодняя традиция может появиться. Потому что мне эта идея дико нравится Хотя бы потому, что Честно скажу, друзья, я очень не люблю э, Скажем так, наверное, не то, чтобы даже выбирать подарки А я могу придумать, ну, что-то Ну, одно, ну, второе, ну, третье Такое достаточно оригинальное То есть я не люблю банальщину там, Не будешь же тарить, извиняюсь, носки э, Новые и там еще чего водичку какую нибудь Водичку какую-нибудь туалетную То есть это вот как бы, ну, прикольно, конечно Забавно, но вот но оригинального может вот и не хватить. Вот жена, например, мне сделала восхитительный подарок. Заказала кучу футболок с планерной тематикой. Волшебных. И я год их весь таскаю, мне дико удобно. Я все время вспоминаю, о, как клево вообще получилось. Поэтому лучше один, но хороший. Это самая главная тема нашего, так сказать, этого розыгрыша. И потом люди смотрят фильм, как это все снималось, как снималась эта литерея, ведь тоже прикольно. А, а если вы эту идею вот привнесете, мне кажется, вам многих скажут спасибо. Следующий номерочек будет называться посадка на авианосец. Как вы видите, наша гора имеет такую некую форму буквой, не знаю, Г что ли. И идет дорога горная. И вот я буду считать, что это вершина авианоса, я туда буду заходить на посадку. Но, ну, конечно, туда приземляться не буду. И вот когда мы будем нестись там среди елок, я вытяну следующий номерочек. Пробуем записать контент-огонь. А, что я для этого использую? Я для этого использую пикирование. Я пикирую на склон, перевожу свою энергию скорость. Скорость сейчас 150. Я где-то на 200 буду двигаться над склоном. И выхожу на ось дороги. Но вот если бы я заходил на посадку, я бы выпустил воздушные тормоза, и, грубо говоря, на эту дорогу могут приземлиться теоретически. Понятно, что нет. Все-таки склон горный. Я сейчас сконцентрирован на том, чтобы двигаться очень низко, очень красиво. И поэтому не сильно думаю, какой номер я вытяну. Оп! Оп! Оп! Ууу! <связано> Класс! <связано> <связано> тянем оба номер 2 скорости. но это постановочный друзья вы не думайте Видите, от перегрузок у меня к сожалению вот эта камера чего-то съезжает надо и подтянуть все штативчики и у нас энергии полно мы можем могли бы еще один такой проходик сделать но видите уже Разыграли эту штуку. Не знаю, буду сейчас думать, какой еще для двух номеров что придумать. Сейчас. Тебе понравилось? Супер. Можем, если что, еще разочек. Мне тоже понравилось. А может, штопор сделать еще? Давай. Ну что, один маленький штопорочек. Держи номер два. Держу. Зато на штопоре еще никто номера не вытягивал Это будет круто Я тебе более тебе по программе положен штопор Ты не думай Так, друзья Родилась идея, как вытащить следующий номерочек И решено, что это будет штопор Сколько ты весишь? 85 ну, весело Да, хорошо, но это вопрос, чтобы я знал Центровку справа, сзади. Хорошо, ты мне зубы не заговаривай Там точно высоты хватит У тебя по программе обучения Что пора должны были быть на да. второй день На третий, а у нас уже четвертый Так что очень даже пора Ну что ж Так, камера пишет это Пишет будет, Видно, можно будет скорости посмотреть Смотрите, друзья, принцесс прекрасно летает ну, во-первых, давайте я сначала перед началом этого рок-н-ролла посмотрю воздушное пространство, чтобы мы тут не накосячили. Я не буду крутить штопор несколько, ну там виток, полтора, то есть я сделаю вход и выход просто потому, что достаточно высоты мало, и нам можете посмотреть видео про штопор там все более подробно. Я это ногу правую. Началось вращение, вот я удерживаю ручку, удерживаю, удерживаю, удерживаю, удерживаю, отдал ручку и против вращения педаль. Вот выход. На высоты у меня достаточно на вход и выход Это будет сваливание на самом деле И теперь смотрите как принцесса наша себе ведет Наверное вот так за сниму На маленькой скорости Она летит, летит, летит, летит, летит Видите Она ни в какой что валиться не собирается Причем ручка у меня вот смотрите На, на упоре Планер все равно летит на 80. Это, конечно, друзья, как это говорит, бубль бум Шляйхер это. Штука крайне надежная. Ну видите, вот она. Вот. Ручка я вот, не, не вру, вот я держу ее на упоре, смотрите. Вот. И удерживаю, удерживаю, удерживаю, она дальше не идет. Планер вот только вот он начал опускать какой то крыло там и так далее. Чтобы он свалился, друзья, нужно, во-первых, приготовиться. Чтобы я в момент этого штопора вытащил эту штуку. Вот я сейчас. Давлю, давлю, давлю, давлю, давлю, давлю, давлю, давлю, давлю и даю правую педаль. Оп, не, не получилось, не, не зашел. Сейчас еще разочек завешиваю. Вот, задираю нос, давлю и даю правую педаль до упора. И вот планер свалился, но мордой в землю, очень страшно. Вот я оп, и даю правую педаль до упора. И вот планер свалился, но мордой в землю, очень страшно. Вот я оп. штопор друзья сразу отпустила там но это было настоящее сваливание мы просто достаточно низко и вот номер три. номер три вытащили на штопоре держи штопор. те как понравилось хоть супер Ну бесстрашная Отлично. женщина вообще Я? Да? огонь да. забирай ручку лети в гору ну вот я же должен показать, что у меня в гору умеешь уже летать. А -а -а! Друзья, Светлана первый день боялась летать в гору. Скорость поставь 130-140, чтобы а я, я не боялся. <съём> вот И она сейчас уже смело летает в гору. Если первый день это было как бы очень страшно и очень непонятно, и непонятно а зачем. А? а А потом, потом, потом пойдем потом? направо, посмотрим, есть на такой высоте восходящий поток или нет. Я думаю, что мы скорее всего уже на посадку пойдем. Уже направо? Подожди, еще нет еще рано, я тебе скажу, когда рано, рано, терпи Можи... терпи, терпи я тебя страхую, если что, друзья ручка-то не у меня приготовь, спокойно, спокойно Жм... ждем, ждем, ждем Ждем. и направо поехали, плавно, спокойно педаль не забываем правую убираем крен, чтобы вдоль склона лететь давай, давай, убирай, убирай ручку влево, еще... я взял немножечко подправлю Но по крайней мере, друзья, видите, от склона отвернула, и сейчас будет вдоль склона высоту набирать, готово? Но Отдал удар. ручку. Да, да. И Все. Я так и лечу вдоль слона. Да. А я сейчас бахаюсь. Нет, ты поверешь направо и не бахаешься. расскажи пока параллельно, как тебе обучение на планере? Нравится? Обалденно. Правда, не сразу. Ну, время надо, чтобы поймать. Но ну, супер. Вот. Для бесстрашных женщин то, что надо. У нас последний номерок остался. Ну вот, а Светлана, вот так вот. Вдоль склона двигается и использует энергию ветра для того, чтобы держаться в воздухе. И это она уже делает на четвертый день обучения. Собственно, мы летаем сегодня мы летаем четвертый. В четвертом часу? Ну да, мы с ней летаем исключительно по часу. И часть времени летаю я, конечно, часть она. Но видите, вполне себе справляется, держит скорость 120, подворачивает к склону. Ну конь-огонь! Ой, да не в смысле не коньяк но... да конь. пойдут. Не, не культура, не культурно будет по-другому. Не скажите, кобыла огонь. Вот. Ну, лошадь там, как там? Коняка. Коняка. <свист> да. <свист> <свист> вот такой у нас, друзья, веселый полет. И нам остался один-единственный номерочек. У меня в голову вообще не приходит, как его вытащить. Сейчас буду думать. Да я, блин, богиня. Да <свист> ты. Да? <свят> да несомненно. Ты молодец, у тебя прогресс реальный вот на четвертый день прям. Ну вот как щелкнул. Может, тебе надо было петлю и штопор сразу сделать. И, и тебя попустило. <свят> Не, на самом деле да. я стала немножко понимать, вот как он, вот эту инертность. То есть как крутить ручки. Именно, именно. И чуть -чуть поэтому. Подождать. Да, у Максима это получилось вчера. И ты видела, какой он был позитивный весь день, да, весь вечер. Светился яки солнышко. Очень даже прикольно. бутылку кальвада закупил. Да, да. Мы ее кипили, друзья. Мы отметим торжественное окончание наших курсов. Они такие осенние, чуть более короткие, чем бывает это летом. То есть 4 летных дня, но 4 хороших летных дня осенью тоже очень даже неплохо. Как правило, здесь у нас получается 5 летных дней, 6 летных дней. 7 летних дней, ну вот иногда 4, но зато какие. Огонь! Тебе понравилось? Супер! Шикарно! Да. Ну и посмотрите, как получается. То есть я сижу, получаю удовольствие от, так сказать, держу кружку, готовлюсь к... Птичка Оп, слева. Птичка послева, да. Готовлюсь к нашему следующему номеру. А, что вы знаете о невесомости? Невесомость — это когда что-то ничего не весит. Если вы прыгнете с самолета, Первые несколько секунд у вас будет ощущение невесомости Потому что сила тяжести будет заставлять вас падать вниз И у вас будет а -а -а, невесомость Потом вы наберете скорость И за счет окружающего воздуха он создает сопротивление Вы опять начнете весить и взаимодействовать с воздухом И достигнете скорости где-то 250 км в час Это будет равновесное состояние а -а -а, Кстати, в грозе, например, если хорошая сильная гроза Восходящие потоки бывают выше 250 км в час Энергетика и парашютист, например, выправнувший в вершине грозы какой-нибудь Может, в принципе, вот так парить Висеть и не снижаться Как можно сделать невесомость в планере? Да очень просто Ну, во-первых, можно, конечно, перевернуться вверх головой Сделать петлю и петлю с разгрузкой И в этом случае получить верхние верхней точке невесомость Ну, я это не люблю, мусор летит всякий и вообще планер хуже контролируется, поэтому я люблю невеселость грубо делать другим способом. Ну вот будем смотреть, вылетит наш номерочек сейчас или нет. Я в этом случае разгоняю планер, получаю небудь скорость. Делаю горку вверх и отдаю ручку, чтобы... Ой! Так. Слушай, ну во-первых, я не рассчитывал, что рация вылетит. Правило простое, нужно, э, запасная рация лежит, э, все предметы было закрепить, я закрепил, телефон прикрепил, э, рацию я расчалил бедро, но пока я тут с вами общался, бедро ушло, и видите, рация таки взлетела, вместе со всем мусором, так, но ну в кружке наверняка нету. Да, вот смотрите, друзья. Возьми управление, пожалуйста. Так, Полет, полетай да. по кругу, пока я тут буду все искать. Просто над колом, да? Да. Значит, в кружке ничего нету, невесомость. Но была легкая отрицательная перегрузка, скажем так. И теперь ищем наш номерок. Вот эта бутылочка сами знаете для чего. Это очки. Вот у нас да, проводочки. проводочке. Ты в левый разворот делай. О. Ягодки, так, все в кружку назад. Чувствую я где-то здесь должен быть номерочек, судя по, если ты на камере запись просмотреть, то я думаю можно и номерочек найти. Ну вот, друзья, интрига останется до посадки. Я не знаю где номерочек. Мы можем конечно еще раз на весомость устроить. Давайте, как это елочка зажгись, может, я вот сейчас точно расчалю радиостанцию. Так, рукой возьму кружку, чтобы она не заехала в фонарь. Я взял управление. Да. Разгоняемся, этот буксож. Нос вверх и создаю перегрузку. Ну, в смысле, опускаю нос, чтобы вот. Нет. Ну что ж такое-то? Номерочек, ёлочка, за зажгись! О, есть! Я его видел! Я его видел, засранец! Возьми управление, куда-нибудь рули. Куда-нибудь Ну, он же был тут. Не, ну, на полном... Друзья, ну как так? Ну, вы же видели, летел. Сволочь. Мистика какая-то. Домирок летел, я его визуально наблюдал. Может быть на видео вычислим его, что на нем было написано. Фух, ладно, на этой оптимистичной ночь идем на посадку. <звёздить> вот наш аэродром стоит, самолетик ждет нас, чтобы затянуть нас еще раз. Попутный ветер на посадке. Вот, И я сейчас выхожу на торец. <звёздить> И... Где? пс <звёздить> студей перелетим. Вот, друзья, долбаные грибники. Вот так делать нельзя. Вот они как растут на аэродроме, смотрите, раз. Шампиньон переверни. Да, это шампиньон, Макс. И вот так можно походить, этих шампиньонов набрать. На вот так делать нельзя. Слушай, их совсем ведь не видно было сверху. Ну да. То, что я полосу смотрел, не было видно. Не было, не было, они уже в самом да. Друзья, никогда так, никогда так не делайте, как делают эти люди, потому что, э -э, ну вот зрение человеческое, ну я вижу хорошо, достаточно. Ну, я полосу осмотрел, то есть я посмотрел, нет тут ни самолетов, ничего. Но люди, ну вот посмотрите, вот, вот они там сейчас убегают с аэродрома. Люди сливаются, то есть они цвет, если бы они хотя бы яркие одежды одели, у них цвет такой же, как у этого поля. Вот и все, а планер не слышно. Ну вот это полный маразм взять и сделать вот так Вот. вот, вот. Ничего, все нормально. Да, ну нормально-то нормально. Вопрос. Молодец, что ты заметила, и я бы заметил их позже. У меня, видишь, обзор-то немножко скрывает. Ну, да Фу, ты. можно снимать этот а -а -а, реквизит. Как же жарко было, друзья. Хорошо, хоть в шортах. Теперь друзья, представляете, какая теперь у этой кружки история. Если кто-нибудь ее вздумает уронить и разбить, я даже не знаю, что я с ним сделаю. Кружка, конечно, уже потрепанная. Но очень дорогая. Подарок. От Деда Мороза. Ой. Опа! Нашел? Да, вот он. Ну что, отлично. Все, номер 7. Друзья, номер 7 нашелся. Он, он был под, под моей попой. Ага, поэтому и не нашел. <свят> Погода-бомба. Контент-огонь. <свят> С Новым годом. <свят> <свят> С Новым годом! Поехали! E aí